Я говорил о Хануке, о празднике чуда. А сейчас мы будем говорить о празднике единства. Когда маковеи вошли в Иерусалим, кто это шел? Единомышленники. Шма, Израиль, Адонаила Хейну, Адонай, Адонай Эхат. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть, Эхат. Един, Составное единство. А есть еще такое слово «яхат». Это «вместе». Маковеи были вместе. И они были вместе с Богом. «Яхат». Желаю вам всегда стремиться к единству. К правильному единству. С тем, кто един.